Что касается богини Хей, это богиня, имеющая свое происхождение из Ютунхейма, Ютунхейм, мир Ютунхейма, вот он, отмеченный ровной наукой. Это мир, в котором копится древняя память, причем память вся, которая присутствовала у человечества, без дифференциации. Хорошая она или плохая, нужная она или не нужная, важная она или не важная, по считается, что все что было нужно, все во всякий случай. Соответственно, она носитель этой парадигмы. Но будучи специфическим образом рожденной от великанши Ангеборды и бога Локи, она несет в себе специфическую функцию. Она может эту память выжигать, убивать, удалять сохранить мир которого она является владычицей, королевой, создан не ей, но она властвует там безраздельно, потому что ее функции, функции, рожденные богини при таких специфических условиях. Более всего подходит для удержания и сохранения в себе неких алгоритмов, неких сознаний, в том числе и человеческих, которых, которые нужно сохранять, не выпускать в окружающую реальность и законсервировать, что называется, до определенного времени. Легенда нам рассказывает, что это время произошло в момент наступления Рагнарев, битвы богов. Тогда мертвые были выпущены Хель из чертов. Но это как бы время чая изначально предполагается, что тот, кто попадает в ее чертоги, он ничем не может ее умилостивить, чтобы он выпустил ее в мир живых без необходимого для того указания Присутствие богини Хель в сознании и в жизни говорит о том, что в настоящий момент в твоем разуме и жизни происходят некие процессы, связанные с одной стороны удалением ненужного, с другой стороны с консервацией ненужного, для того, чтобы твое сознание перенастроилось на выполнение какой-то определенной функции, определенной миссии. Воля богини Хель. Ее сила, ее программа, которую она несет в себе, не может быть оспорена никем. Никакой силы, никакой программы, никаких, никакими другими богами бы дана ей такая власть. Ее решение окончательное, ее мнение бесповоротное. И те, кто контактировал с богиней Хель, Никией, духовицы и ясновидящие, вступающие с ней в контакт, четко совершенно недвусмысленно заявляли все, что рожало и разубедить ее в чем-либо невозможно. Если да, значит да, если нет, значит нет. То есть это окончательная фиксация, окончательное решение. Поэтому появление богини Хиль в вашей жизни. Прежде всего говорит о грядущих переменах, весьма есть серьезных переменах, которые уже константно зафиксированы в будущем. И то, что никто, ни одна сила, ни один Бог, ни один не могут изменить. Хель это сила, которая хранит смерть, саму функцию смерти, не дает измениться функцию смерти в этом мире. Потому что все у нас здесь построено на равновесии. Если умрет смерть, значит умрет и жизнь. Для того, чтобы была жизнь, должна быть смерть. Так мир у нас устроен дуально. Кладбище это врата в мир смерти. На вратах, как всегда, есть привратники. Привратниками называются хозяйки кладбища или хозяева кладбища. Если вы хотите дать дары хель на таких воротах, вы должны прежде всего спросить разрешения у преградников, потому что он несет ответственность за эту территорию. Ритуал, последовательность действий при перенесении даров хель на кладбище должна безусловно учитывать этот факт. Сначала надо спросить разрешения у хозяина. Дать дары хозяину или хозяйке. Послушать знаки, куда на тебя или он поведет, на какой перекресток, к какому дереву, и только после этого. При этом врата, например, могут быть закрыты в этот момент. Тебе откажут. Там идут например, какие-то процессы, зачистка территории, там местные войны среди мертвых. Да, и твое присутствие там неуместно вот в данный конкретный момент. Поэтому надо очень четко слушать знаки, если ты понимаешь, что в дороге накладываешь, у тебя ломается машина, ты начинаешь потыкаться на каждом углу, у тебя кидаются собаки, и вообще и не только собаки, понятно, что это знаки, когда тебе туда идти не надо. Но если у тебя зеленая дорога, тебе все открывается, да, твои принимаются, значит, очень хорошо, все иди. Да, то есть, опять же, здесь это фильтр перед. Перед, перед воротами, надо просто слушать, это чужая территория. Помните, кладбище, это чужая территория. Колдовать, приносить дары, делать что-либо без ведома хозяйки или хозяина на каждом кладбище по-разному не рекомендуется. Не вот, поэтому слушайте внимательно, да? но если вас пустили, то прекрасно в этом отношении. Нет, нет проблем. Хотя, с точки зрения хиль, что кладбище, что сухое дерево по каналам входа одинаково совершенно. То есть абсолютно. Даже сухое дерево предпочтительнее, потому что там не лежат никакие фильтры, никакие кости человеческие, храмы не стоят, крестов не понатыкано. То есть, можно, можно легко и проще уйти. Энергии, непосредственной энергии. Да. А с кладбищем там тоже. Очень неоднозначно, у кого-то с кладбищем хорошо получается дары приносить, да, у кого-то нет, возможно, потому что какой-то кусок энергии обязательно уйдет мертвым лежащим на этом кладбище, да, и до Хель дойдет не, не все, если правильную формулу сказать, что это например, чисто Хель, никому не трогать, ну, там разные случаи. Бывают, да. Да, поэтому лучше всего природа, это всегда безошибочная штука. Да. Я Пришел в лес. Идешь по тропе, смотришь сухое дерево, тут ворона каркнула, тут дерево скрипнуло, тут ветер подумал, ну это все тебе знаки, да, вот поворачивай туда иди, там тебе ждут. Там овражек, там, лок, там дерево сухое, мужчина высохшая, вот тебе туда. Вот, и никто тебе не помешает, никаких конкурентов не будет, именно прямую принимает твой выбор. Да. так получается все-таки через, через хозяйку, через мертвых, такие ну, новые сложности. Да, да, да, просто люди, которые дают такие советы, они не совсем понимают технологию процесса, поэтому причем вот этот совет применить, да, немножко надо подумать, пощупать, почувствовать все это дело и поступать так, как говорят знаки скорее, а не люди, потому что еще раз повторяю, люди свойственно ошибаться. Когда я часто читаю, что, например, рунические формулы пишут, висы составляют, а в конце висы добавляют слово ⁇ аминь ⁇ кстати, да. <связывая> <связывая> <связывая> я, даже я комментировать ничего не буду. Очень сложно комментировать подобную группу. Да? Надо сохранять <связывая> какие-то важные культурные моменты.